Привет, ребятки! С вами снова Optimus. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски по поводу игры Hill Climb Racing. Вот так вот нам как-то предлагают на нашем джипе поездить. Ну, если честно, денег влаживать в него мы не, хоти, не хотим. Поездим на супер дизели вперед! И я напоминаю, что у нас серия выпусков. Мы ездим на разных квестах. Ну, то есть на разных трассах и ставим рекорды сегодня у нас заезд на трассе лес вот так вот погоняем мы с вами сейчас пособираем контейнеров вот по этой горке заедем кстати кто помнит это очень коварная гор горка для автомобилей которые не прокачены вот и у нас э, цель рекорд рекорд до него еще две 700 270 2 600 скоро будет. Но, тем не менее, мы покоряемся новые-новые склоны. Вот так вот летаем. Нам бы еще крылья и мы взлетели. И нам бы никакие вот эти кочки не были бы страшны. Вот. А, ай -я, я я снежная троса. Но у нас-то стоит новая резина. Крутая новая резина, которая практически не пробуксовывает. И есть это по всем, всем, всем, всем. Uh, покрытием, по грунту, по льду, по асфальту, по чем хотите, потом мы поедем. И в воде, кстати, тоже. <laughs> Кто не видел, как мы гоняем, посмотрите обязательно выпуски, предыдущие на нашем канале. И увидите, как мы едем в толще воды <laughs> наших новых супершинах. Вот. А пока мы заехали в туннель, очень опасно на супер дизеле, если честно, ездить по туннелю. Я очень боюсь. Но мы из него выехали. Круто. Полетаем, монетки пособираем. ай -яй, яй яй яй Вот здесь обязательно нужно перепрыгивать. И сейчас будет еще одна такая штучка. Ой, ну, бампер, поняли? Да ладно, в игре не видно. Еще так. Обязательно запрыгнуть наверх нужно. Если вниз попадем. В принципе, соберем больше монеток. Ну. Но... Вот эти скачки, если честно, я им не доверяю. На холм заехали. А у нас впереди будет, о -о -о, если кто помнит, мы доехали до такого большого-большого обрыва. Получится ли у нас повторить наш рекорд и заехать на тот обрыв, я не знаю. Давайте вместе с вами посмотрим. А пока вы, Ай, тюх, вверх чуть-чуть и крышу сломали. Чуть-чуть наша шея. Шея наша переломалась и закончилась бы. На этом вся наша гонка, весь наш рекорд ушел бы вспять вот склоны чем дальше тем круче круче я даже не знаю как ну вот как эта машина заезжает это вообще нереалистично в жизни да, ну баги какие-то очень сильно мощные могут заехать но <пух> ну будем надеяться что и пикапы такие существует существуют что вот так вот они ездили и, и не разваливались по тоннелям по склонам на задних колесах в общем просто тупо форсаж какой-то Круче даже чем форсаж. Рамы все стоят, усилители. Да, да, да, да. Вот в голове сразу конструкция интересная. Что же можно сделать? Ну да, ладно. Привет, коза, пока коза. Впереди еще много коз. Я надеюсь на это, что мы не разобьемся и будем вовремя отвечать до от каждой заправки. Да, это очень важно. Монетки, монетки, монетки. У нас, кстати, скоро будет 100 тысяч. Привет, коза. Пока, коза. Сколько вас здесь? Я даже не знаю, как можно было наверх туда запрыгнуть. Такой подъем интересный. Ну, может, когда автомобиль уже будет прокачен, ну, у нас получится туда запрыгнуть. А пока, пока ездим. Ездим по низиночке вот так вот, по, по проложенной тропиночке до рекорда осталось аж тысяч километров 2000 ай-яй-яй-яй-яй как было опасно мы чуть не разбились ребята ух ты пух ты Фух! вот тысяча уже меньше тысячи километров больше двух тысяч мы проехали очень много коз к чему бы это никто не знает к чему козы на наоборот вот Олени, мы уже проверили, к это к успеху, а вот козы, не знаю. Ну вот, в принципе, через 700 метров и узнаем. Ну, может, в принципе, мы и узнаем-то и раньше, но надеюсь, что это не произойдет, и мы справимся. Справимся с собой, со своими нервами, и, естественно, у... как мы заехали, какой тоннель, вот это у нас впереди. Давай-давай-давай, ай-яй-яй, давай еще раз назад, давай-давай-давай разгончик и просто залетели супер крылья какие-то у нас они kill cream не гонки а полеты вот даже не представляю как мы бы это все делали если машина была на, на стандартных ну, первоначальных настройках там мы наверное на первую на первых он больше не... не заехали так качельки качельки очень коварные Коварные. Ну, в принципе-то, любая, любой склон коварный. Можно перевернуться, все, все все что угодно может случиться вот так вот. Ой, дю, не зацепили, не долетели, не зацепили, все пока слаживается в нашу сторону. В общем все пока хорошо 120 метров мы едем потихонечку осторожненько наверх залетаем что же у нас получится не получится как вы думаете ребят Да, наверное все получится 50 метров а я понял мы прошлый раз когда слетали вот вот здесь вот мы сломали себе шею вот так вот ази этот раз держите назад ай ну в принципе водитель разбился но рекордом мы поставили лишние полметра но рекорд поставлен личный рекорд ребята поздравьте нас еще раз подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх пишите комментарии всем пока пока